Друзья, всем добрый вечер. Если я в эфире меня видно и слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, коуч. Сегодня кратко дам вам полезность, исходя из того, что я сегодня, вчера, в эти дни выявляю. Спасибо большое, что подсоединяйтесь. Сегодня я хочу вам поделиться теми проблемами, которые есть у людей. И вы знаете, что сейчас я провожу серию бесплатных консультаций. 30-40 минут даю людям разобраться со своими волями, что с ними делать. И ссылочка, кстати, под этим видео тоже будет на 30-минутную бесплатную консультацию. Один из серьезных запросов, который я сегодня разберем, был такой. Девушка 38 лет, молодая женщина, двое детей, муж. Привет-привет, Инстаграм. Привет Спасибо вам большое за ваши сердечки. Спасибо вам Facebook. И в YouTube, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и следите за моими новостями. Я всегда делюсь теми моментами, как психотерапевт, как психолог показываю, рассказываю, что делать, когда возникают те или иные проблемы. В опыте работы психологии и психотерапии я уже более 20 лет, поэтому много знаний, полученных в своих академических образованиях, я применила на практике. Итак, девушка, женщина 39 лет, мама двоих детей, жена живет в центре Украины, в Киеве. Она психолог. Она Главная ее профессия – это косметолог, ей очень нравится. Она работает, работала до того, как наступил кризис, работала, у нее был салон, и она себя хорошо чувствовала. Сейчас, как вы знаете, мы живем во время коронавируса, пандемии, запретов. И не так просто построить уже теперь офлайн свой бизнес. В общем, как-то шло у нее. Живет она недалеко от родителей мужа рядышком, которые постоянно вмешиваются в их жизнь, критикуют, ее не поддерживают. Мужем тоже отношения такие себе уже. Пришла с запросом, как поднять свой уровень дохода в условиях кризиса, что нужно делать, чтобы а, начать зарабатывать. Конечно, вопрос такой самый сегодня животрепещущий. И речь зашла о том, что у нее нет уверенности, даже той, которая у нее была раньше, потому что родственники не поддерживают, критикуют, мама не, не поддерживает свекровь, критикует, муж живет, хоть и не защищает, но и не отстаивает ее перед свекровью и перед свекром. В общем, ситуация такая стала уже более под, сжалась. Дети смотрят на маму, которая ходит унылая, плачет время от времени, ночами плохо спит. Так вот, что же делать? Кстати, слушайте это видео до конца, я дам практику на уверенность в себе, на обретение личной сил. Послушайте. Что же делать? Оказывается, что она очень сильно зависит от того, как, что говорят родители. И это нормально, потому что мы имеем родню, родню, род свой, для того, чтобы, надеемся, по крайней мере, что нас будут поддерживать, что нам будут крылья наши поддерживать, чтобы они летели, летали. Но так не бывает. В большинстве своем так не бывает. Почему? Объясню. Каждый человек, к своему сожалению, я должна это признать, как психолог, психотерапевт, врач, что... Каждый человек, так же, как и животное, живет за счет подавления другого человека, то есть самоутверждается за счет другого человека. Даже когда вы рожаете детей, большинство из вас рожают и для себя, правда? Ну, вы для себя рожаете, не думайте о том, я такого когда-то была, не думаем о том, а что мы этим ребенку этому дадим, да, а сможем ли мы дать эту любовь родителям, если у тебя с этим родителем нужен, например, если ты женщина, или ты мужчина, а у тебя жена тоже непонятно какая, у тебя с ним отношения там. То есть рожаем, ну рожаем, да рожаем. Ну все рожают, и я рожаю. Ну надо. Род продолжить, как некоторые говорят. Продолжить род. Другие говорят, ну опыт передать. Какой род, какой опыт? Теперь смотрите, внимательно. Мы ведь с вами не животные, правда, чтобы какой-то там род продолжить. Мы люди, мы, нам Бог дал возможности, которые так и в Библии написано, рожден, рожден по образу и подобию Божьему. Да? Так вот, родители дают нам образование. Ну, у кого есть такая возможность. Помогают с домами, квартирами, там, да, машинами, пароходами. да. Кто может, у кого есть такие возможности? И редко кто просто даст Удочку и отпустит в жизнь. Они стараются придержать их возле себя, этих детей. И под всяким предлогом рассказывать, что мы о вас беспокоимся. Но ни в коем случае никто не думает о том, как этот ребенок будет жить, когда у тебя не будет. Ведь ребенку нужно проходить свой опыт, проходить свой face and table. И мы стараемся типа помогать детям, давать им поддержку не только удочку, не только обучение. Мы пытаемся их кормить до седых висков. И потом мы удивляемся, почему почему эти дети э, живут плохо, почему они вас не уважают, или если уважают, так через силу, потому что так так принято. На самом деле эти родители... Они такие, как и они есть. Они могут вот, развиваться, изучать и компьютер, интернет, читать много. Но у них свои установки. И они имеют право быть такими. А если это молодая, красивая женщина, сейчас о ней говорим, ожидает от родителей поддержки, то... С одной стороны, это здорово, когда родители поддерживают, это дает очень большую силу. Почему сегодня так много практик, сила рода, прощения и так далее? Знаете, друзья мои, я вам так скажу, что сколько бы ты ни просил, сколько бы ты ни отпускал и не поднимался над собой, да, это помогает отпускать, ты подымаешься над собой, когда ты прощаешь другого, прощаешь себя, и прежде всего, к себя, кстати, надо просить, потому что ты как не просишь у кого-то прощения, а тот может отпустить или не отпустить, но ты ходишь и страдаешь. Так вот, э, сила рода сегодня так много, много так сегодня материала, прям целые тренинги, про родовые программы. Но мы забываем про я. Я в этой, в этой системе координат. Если это, эта родня подавляет, если эта родня дает попрекает. Так, куда делся у нас Инстаграм? Куда он делся? Угу. Понятно. Так, как меня видно, слышно? Дайте обратную связь. Ребят, меня выбило, я продолжаю эфир, как мне видно, слышно. Ну, бывало, бывает такое, связь прерывалась, такое бывает. Поэтому, если вы ожидаете поддержку от родителей, если вы ожидаете, что вам, вас будут хвалить и поддерживать, вы, конечно, имеете на это право. Но для этого, чтобы вам, вас, ожи, вам, вас поддерживали, спасибо большое, меня просто выбило, я снова сошла. Спасибо. Для того, чтобы вас поддерживали, вам нужно научиться быть гибким элементом системы. Потому что, смотрите, вы эта система, голова, э, в голове там шарики, ролики, да. Э, в, спасибо большое, Инга. Угу. Э, у нас много составляющих, тут в голове там полно всяких там шариков, роликов, да. Я сейчас не буду ну, тут вам лекции читать по анатомии, физиологии. Теле у нас там, сердце, почки, бронхи и каждый элемент это тоже система, клеточки это тоже система. И вот эта вот сбалансированная система, э, сознание, скажем так, сознание, если говорить про голову, условно, опять же, и тело, бессознательное, это часть единой системы. Это, э, если мы говорим о сознании и тело, часть единой сбалансированной системы, значит, это говорит говорим о балансе. Если вы, ну, например, вы говорите, вы так вот согнулись и говорите, я счастливый человек. Вы же, не, вы, же, вы же не счастливый, правда? А когда вы говорите «Я счастливый человек», «Я классная, успешная, я себя люблю» и так далее. И это все в балансе. Или вы говорите, там наоборот, «Ваше тело такое открытое, такое ясное, прям, прям такое вау». А говорите «Я плохо себя чувствую, я бедная, я, я хилая, я там еще какая-то». да? тоже как бы не, не, нет нету баланса. Поэтому, когда в вашем теле есть какая-то боль, вы управляете с помощью ума. Когда в уме, когда в теле есть какие-то другие вещи, вы тоже этим управляете. Этот от, от, пример привела, как сознание и тело является частью единой сбалансированной системы. Так вот, вы, эта система сбалансирована, да? вы единица вот сбалансирована. Другой человек находится вот в этой семье, и это тоже другой, такой же человек с его системой. И у каждого есть своя система, есть свое видение, понимание мира, есть свое воспитание, есть свои стратегии поведения, обучения и так далее. И эти люди из разных координат. А если вы еще мужчина-женщина, то это вообще разные две планеты. Потому что мужчина мыслит одним способом, женщина другим. И вот в этой вот, так называемой семье... В системе семья спасибо вам за ваши сердечки так вот в этой семье у каждого есть свои тараканы мы говорим да у каждого есть своя карта мира и для того чтобы людям между собой договориться чтобы получить эту поддержку из семьи из рода вам нужно быть внимание гибким элементом системы гибким что значит гибким это значит понимать чего хочешь ты и заходить в его систему, пытаться, по крайней мере, учиться, а чего хочет он. И договариваться, вин Если вы живете в одном доме, или там рядышком где-то муж, или там свекровь, или там, в общем, вот, вот э, там теща, ну так сложилось, что вы там вместе цыганской семьей живете. Ну кто вам доктор, что вы живете вместе, да? Ну, так сложилось, да? Значит, вам нужно учиться договариваться. Но если вы не можете договориться, вы сделали все, что вы смогли, значит, следующий момент. Итак, гибкий элемент системы управляет системой. Угу. Дальше. Вы можете быть над системой. То есть создать свою систему и управлять ею. Потому что, смотрите, ну вот, вы система, человек. То есть человек система, другой человек система. Семья это система. Село это система, города система, страна эта система, мир эта система. Понимаете? И кто-то в этой системе всегда доминирует, управляет. Вот сейчас на нас надели намордники. И пытаются с нами, по мгновению собаки Павлова, да, кто помнит собаку Павлова обучали, учились в школе, кто помнит, пишите. Собака Павлова, помню, да, ну, чтобы я понимала, что вы здесь со мной. Так вот, на колокольчик, на звоночек у собаки что выделялась слюна? Так вот и нас сейчас, уже нам вкидывает, что будет скоро вторая волна. Нам сегодня уже вкидывают, что у нас вторая прям такая эпидемия разразилась, да. То есть убирают люди там, не знаю, от сердца, от туберкулеза, от еще от чего-то пишут коронавирус. У нас сегодня статистика, она же только коронавирус, другие болезни, же нет, понимаете, да. Хотя коронавирус в 1965 года. Сейчас уже не дураки люди, понимают. И сейчас волна поднимается. Да, собак его, да. Спасибо большое, что пишете. Ага. Так вот, у нас есть система. И в системе, если кто-то начинает возбухать, его уничтожают. Ну, если брать систему государства, то если кто-то возникает против системы, вот прям такой борец за свободу, сколько у нас людей уже похоронено. Да? Сколько у нас людей похоронено? Кузьма? Там, да, вы знаете прекрасно, сколько у нас людьми. Э, в, зачем вас в эфир добавить? Вы что, говорите по-русски? У вас есть тема, которая вам интересна? Да Заранее договориться, чтобы вы могли с вами работать в эфире. А пока просто слушайте и, да, слушайте и комментируйте. Я же не знаю, что вы тут будете сейчас говорить. Я вышла как психотерапевт с темой, как э, э, повысить свою уверенность, как договариваться с родными и близкими, как в кризис выживать сегодня. Поэтому я не знаю, еще чем вы сейчас хотите присоединиться ко мне в эфир. Заранее напишите мне в директ, и мы договоримся. Договоримся о, о чем, и будем общаться. А так, я вас не знаю, зачем вы здесь нужны. Двигаемся дальше. Вы видите, как хорошо, что у нас сегодня есть возможность вот так вот общаться со всем миром. И если мы берем систему государства, то я сейчас подвержу, чтобы вы понимали, вот началось с того, что у девушки не поддерживает семья, я показала, что такое система, человек-система, другой человек-система, семья-система, да? а общества, да, общество это тоже система, общество в селе, в городе, в стране, в мире, да. Так вот, всем этим всегда кто-то в этой системе пытается доминировать друг на друга. Так мы устроены мы тоже животные, мы управляем другими людьми. За счет того, что мы люди, мы люди, у нас есть высшая нервная деятельность, нам Бог дал такие возможности прям невероятные. Мы знаем, что для того, чтобы мы на равных могли договориться, нужно стремиться понимать другого человека и договариваться на равных. Мама-сын, мама-дочь, жена-муж, родители-дети. Без подавления. Если вы давите на своих детей, на своих внуков, там, жалуетесь, упреки какие-то, да я же тебя родил, да я же тебя родила, и прямо или косвенно вы это говорите, вы на самом деле уничтожаете этого своего ребенка, взрослого или маленького, но вы этого не осознаете. Мы этого, к сожалению, не осознаем. А общество подбрасывает нам установки религии, что вот там вот, вот так, вот так надо, а на самом деле... Бог создал нас, чтобы мы были с вами счастливы. Каждый человек приходит в этот мир счастливым. И вот как ты это счастье будешь добывать через, э, в этой системе? Только через вин-вин, выиграл-выиграл. Итак, возвращаемся. Гибкий элемент системы управляет системой, то есть он понимает, чего хочет другой человек, и договаривается. Или ты делаешь создаешь свою систему. А если ты возмущаешься против системы, она тебя уничтожает. Понимаете? Вот почему удобные, выгодные людишечки должны ходить на морниках, должны делать то, что нужно тем, кто управляет. Ну, это законы мира, ты никуда от этого не денешься. Так вот, как же девушке, женщине этой молодой, в кризис выжить, если муж говорит, и она это знает, она выходила замуж, и она всегда знала, что, согласилась с тем, что Жена должна работать и приносить деньги в семью. Да, большинство из нас, вот таких вот недомужиков, ну, женщины-недомужики, большинство из нас мы зарабатываем деньги и приносим деньги в семью. А мужчина зачем? Ну, потому что помогаем мужчине, да, маму-то носить. Поэтому мир рушится, это мы видим. Но, опять же, мир рушится из-за кого? Из-за нас самих. Потому что женщина становится или не до мужиком, или не женщиной. Она не дает мужчине быть мужчиной. Она договаривается, соглашается, что она должна зарабатывать. Она не учится быть гибкой. Она живет в этом доме у родителей, у родителей мужа. Она терпит вот эту упреки, критику. Она ждет поддержки. Во-первых редко кто рождается в семье осознанных родителей это надо понимать мы сами себя делаем поэтому если ты у тебя вчера было хорошо тебя поддерживали или не поддерживали но у тебя был бизнес ты зарабатывала у тебя был свой салон а сейчас салоны закрыты Редко кто потихоньку сейчас открывается и как оно откроется неизвестно насколько это протянется тоже неизвестно и если Говорят про вторую волну, то там будет и третья, и еще не все поделили, эти все там, кто сверху, да? Поэтому что нужно делать нам с вами? Быть гибкими элементами системы. Потому что если ты пойдешь против системы, она тебя сожрет. В семье тебя заулюлюкают, заупрекают. Я тебя родил, да я тебе дом дал, да я тебе образование дал. Это в семье система уничтожит. В государстве, если ты начнешь выступать, тебя собьет машина, тебя пострелят, тебя, правда? Кто-то поднимет, там, Майдан какой-нибудь, революцию, и какие-то самые дураки, которые пойдут за кого-то, за деньги, за идею. Понятное дело, что вопрос опять же идеи. Сейчас не будем об этом долго, о политике, это уже политика пошла. Но я Потому что мы же живые люди, живем в, этой, в этом мире. Так вот, когда ты не понимаешь, что нужно стремиться к осознанности и взрослому подходу, и договариваться с другими людьми то ты будешь терпеть и ты будешь по сути ждать пока тебя жизнь не подсунет тебя прям вот вот прям лбом лбом об стенку потому что каждый человек должен по сути своей понимать грамотный человек что трудности они все равно будут мы так устроены что мы делаем через трудности. Если ты лежишь только жрешь, то ты распухаешь как, как, как бочка, как корова или как бык какой-то. А если ты идешь, начинаешь качать мышцы, то они у тебя что? Начинают болеть. Потом они начинают работать. И потом ты становишься красивым. Правда? Или если ты начинаешь делать какое-то новое дело в интернет. Вот она говорит, я давно смотрела в интернет. Ну, как-то вот там я ничего не знаю, просто какие-то курсы, как можно продавать свои услуги через интернет. Вот теперь я понимаю, что мой салон, мой салон закрылся, вот и я вот хочу новое дело, а у меня тут вот, понимаешь ли, и муж говорит, давай, иди деньги зарабатывай, свекровь там критикует, мама тоже против меня, дети смотрят на меня маленькие, на мое удовольствие тоже так страдают, да. Вот она говорит, я давно хотела пойти в интернет, ну как-то хватало, вроде бы не надо, а сейчас вот я понимаю, что мне нужно идти в интернет, продвигать свои услуги. Я же вижу, что другие продвигают, зарабатывают нормально. А у меня страшно. И тут она вспомнила, что ее не поддерживают. Она бедная и несчастная, да? И тут она вспомнила, что нужно, оказывается, учиться, проходить множество тренингов. А будет, обуч... да, это новое, интернет-маркетинг это новое. И тут она говорит, я хочу реализоваться. Мне только 38 лет. Мои дети еще маленькие. Я люблю свою профессию, плюс еще ко всему, что я косметолог, я еще и психолог, выясняется. Ну, то есть она себя хочет реализовать. Но у нее возникает что? Ступор, трудность пришла. Вот такая трудность, как этот э, коронавирус сейчас, вот эта пандемия, так называемая, да? И теперь она ее зажала. Почему нас зажимает? Когда приходят трудности, и мы в ступоре, потому что мы не готовим себя к элементарным трудностям, которые вообще могут быть. Спасибо большое за ваш смайлик и за вашу поддержку, уважаемые друзья. Спасибо. Так вот, что нужно делать? Вы, как люди, все должны понимать, что трудности были, есть и будут. И когда трезвым умом понимает, что возможны препятствия, возможны наводнения, кто-то умрет, кто-то заболеет. Это же реальная жизнь. Возможные кризисы, они уже были, еще будут. И чем больше дается нам прогресса всякого, да, там супер-супер возможности, тем больше нам будет даваться, чтобы мы булки не расставляли, Создавались эти трудности сами. И шли, и развивались. Молочка начала болеть, ну, выделяться, а ты дальше идешь и крутишь... Этот велосипед или там работаешь с этой мышцей до сих пор, пока молочная кислота не выйдет, и мышца не начнет нарабатываться, правда? Кто из вас ходит в спортзал и понимаете, о чем я говорю? То же самое, как только вы то же самое и с любыми другими любыми другими трудностями они есть и будут в жизни. Поэтому если вы сами себе не создаете вот эту молочку, да, то вас вас заставит жить. Почему? Я говорю об этом, потому что осознанный человек должен понимать, что видеть надо не только то, что у тебя перед носом, а видеть и чуть дальше, системно мыслить, разбираться, что если ты видишь, что мир пришел, и с помощью телефона можно зарабатывать миллионы денег, да хотя бы тысячи, но ты прикрываешься себе, там, думаешь, да ну, это мне не касается. Сидишь в соцсетях, заглядываешь на других, а сам боишься лишний шаг делать, и ждешь, пока тебя э, жизнь подсрачник такой не даст, чтобы, что ты кубарем полетишь. Понимаете? Привет, привет, привет. Кто подсоединяется. Поэтому, как быть? Я в конце эфира дам практику, как обрести внутреннюю силу. А пока на примере этой Оксаны рассказываю, делюсь с вами. Я сейчас веду серию бесплатных консультаций. Ссылочка будет в шапке профиля и под этим видео. На ютубе будет тоже под этим видео. Потому что это видео, я надеюсь, пойдет и в YouTube тоже. Как сейчас Оксане договориться с родственниками, чтобы они ее поддерживали? Во-первых, вам нужно понимать, чего они хотят, родители ваши. Вы тоже родители, вы тоже свою тараканье детям соваете. Согласны? Ну, у кого дети есть, то кто из вас постарше. Нам кажется, что мы лучше знаем. Мы ребенку не даем права выбора. Так вот, вы взрослый человек, я про это Оксану сейчас говорю, у нее есть двое детей. И сейчас ей нужно договориться, с... Лариса, вы запраш... запрашиваете на... на эфир. Вас подсоединить к эфиру? С удовольствием подсоединим, если хотите. Или вы ошибочно поставили? Вы должны понимать, чего хотят родители ваши. Понимать их карту мира. Зайти в их шкуру залезть. И попробовать с ними договориться. Да, сказать, я тебя понимаю, уважаемая Мария Ивановна, если это секрет. Спасибо тебе за сына, за то, что ты поддерживаешь меня, за то, что даешь... Я поняла. Угу. Зато, что поддерживаешь меня, моих детей, там, моих внуков, там, ну, то есть моих детей и твоих внуков. Постараться с ней договориться. А потом ей сказать, я очень тебя уважаю. И мне очень-очень нужна твоя сила, взрослого человека. Мне так важна твоя сила и твоя поддержка. Я хочу сделать там то-то, то-то, то-то. Я боюсь, я не уверена. И мне нужна твоя поддержка. Сядьте с ней поговорите. То же самое и с мужем. Если вы договорились с ним и согласились, что вы должны зарабатывать и приносить деньги в дом, ну, конечно, это ваши тараканы, мы и мои тогда когда-то были, что на равных работать с мужиком, и потом еще приходить домой, он к телевизору пошел, а ты погнала на кухню стирать, убирать, дети и так далее. Ну, мы выбирали вот такие, мы не до мужики. Поэтому сегодня вот так и живо, как живо. Так вот, если ты с ним договорилась о том, что ты хочешь зарабатывать, что ты будешь зарабатывать и в дом приносить. Значит, сядь с ним и поговори. Если ты хочешь, чтобы я зарабатывала и в дом приносила, значит, давай мне поддержку. Если ты хочешь. И пропиши, что ты хочешь, чтобы он как тебя поддерживал. Я хочу вот это, вот это, вот это. Ты же хочешь, чтобы я деньги приносила? Просто сядьте и поговорите. И тогда вы идете в обучающую программу. Например, вам нужно там выложиться на какой-то тренинг. И вы точно знаете, там нужно пахивать, там нужно делать. Это не просто учиться в институте, там, сделал, не сделал домашнее задание. Ты вкладываешь деньги в какую-то обучающую программу, ты должен делать задание, потеть сидеть, и чтобы получил ты результат, потому что в тренингах обучают новых, новым навыкам, и тренинги дают, помогают тебе достичь того результата, которого ты хочешь. За годы обучения в институте столько не получишь, как за там, месяц, два, три в тренингах. Люди жизнь свою полностью меняют. Вот тут вот меняют полностью все. И когда ты говоришь, пожалуйста, я вот подготовилась, естественно, ты идешь на консультацию, прописываем сценарий, мы, мы понимаем, как это все выстроить, прям даже записать. И ты идешь как гибкий элемент системы и договаривайся, чтобы тебя поддержали, чтобы ты могла реализовать себя. Потому что тебе действительно будет страшно. И ты никогда этого не делала, да. Тебе нужно будет сидеть, переживать. У тебя там будут и живот болеть, и понос будет. и Потому что это новое. Я сама знаю, когда я, помню, первый раз выходила в Инстаграм, вела уже вебинары, в youtube канале в Фунгаусе, в Фейсбук. А в я... Инстаграме я не умела вести вебинары. Ну это же новое. Кнопочку вот так вот нажми, и пошел эфир. Я несколько дней вокруг хаты бегала, переживала, что я... Что это... Потому что это новое. Мы все так устроим, понимаете? Это нормально. И когда ты идешь на вот это новое, Бог тебе потом дает уверенность, силу внутреннюю. Дам чуть позже практику на обретение личной силы. Так вот, про неуверенность и про гибкого элемента системы. Если вы живете в системе, в семье семьи, и вы решили остаться, с родителями жить, будьте готовы получать по голове, будьте готовы быть козлом отпущения или козой, там, как вам нравится. Или же будете пить кровь со своих родителей, или же они будут пить с вас. Сегодня, друзья мои, это уже некайдышевая семья, как у Ночуя Лавыцкого, да? Сегодня уже 21-е столетие, и снять квартиру, идти зарабатывать, это уже не проблема. И родители, которые держат своих детей, взрослых, возле себя, они на самом деле их убивают. Да, услышьте меня. Они их убивают, они делают их слабыми. А когда ребенок пойдет, ты даешь ему поджопник, и он пойдет и будет снимать квартиру, он быстрее найдет работу, будет опериться и будет зарабатывать. А если ты тянешь на себе как вол или как, там, не знаю, как лошадь, то на самом деле это не делать хорошо. Ну, это я уже и про родителей, потому что вижу, что в чате есть люди, которые родители уже предполагают. А те, роди а те дети, которые живут с родителем или рядом, или зависят от них, и вы ожидаете от них поддержки. То ваша задача следующая. Если вы договорились, вы поняли их, договорились на вин-вин, выиграл-выиграл, и получили от них поддержку, считайте, что вы просто, вот, Бог вам спустился. Если же вы не получили поддержку, вы ничего не можете сделать с их, с их установками и тараканами. Отпустите их и отползайте от них. Я знаю, что это не так просто. Маленькие дети, муж, вот как у Оксаны, который тоже не особо зарабатывает. Насколько я понимаю, там у нее дом родительский. И ей сейчас действительно тяжело будет уйти. И тем не менее, ты делаешь все для того, чтобы наладить эти отношения и жить. Если там тебе совсем уже тебя давят, там, ты не, не в моготу тебя, что ты терпишь? Белимонадки, детей подмышку и поехал, в другой город уехал, в другой, и вот там начинается все с первого, как будто с первого листа. Сегодня девушка еще была красивая такая, боже, принцесса, обалдеть. Прожила почти 20 лет в браке. И они сейчас развелись, и она прям рыдает. Что ж такое? Почему, почему рыдаешь? У нас нет детей. Причина. Ну, сначала была причина у него, мы проверялись, а потом, попозже, и выяснилось, что и я не могу. Ну-ка, ну-ка давай разбираться. А что ж такое там выяснилось? Значит, прожили они 15 лет в браке, 38 лет у нее уже была ранее аминопауза. Они 15 лет прожили в браке. Как вы думаете, от чего у нее была ранняя аминопауза? Вот ваши догадки. Вот ваши предположения. Почему у женщины, которая прожила с мужчиной, ранее менопауз? Вот подумайте чуть-чуть по головой. Да он ее чмурил. А она терпела, дура. Она женщина женщиной себя не чувствовала. И там все сжалось. И она терпела. А сколько таких, которые терпят? Поэтому ради договориться... С родителями в данном случае я отошла немножко, потому что сейчас веду консультации, людей столько боли, я, я просто ну, за полчаса, там, 40 минут сейчас с работы, людьми помогаю, как могу, потому что бесплатные консультации и много, ты же за одну консультацию все равно не дашь, чтобы то не хотел, не старался. Я очень переживаю за каждого человека. Вот я не знаю, я, наверное, плохой специалист, я переживаю за людей. Меня потом, я, конечно, научилась защищаться, но все равно так переживаю, все переживаю, что потом самой долго прихожу к себе. Вообще психолог, я вам скажу, хороший психолог, психотерапевт, это непростая работа. Это очень много на себя берешь. Даже если не берешь, она все равно хочешь не хочет, подберешь. Эмпатию в постройке там. Поэтому хочешь быть хорошим специалистом, будь готов к тому, что это нападаясь чужого и чужого и, и так далее. И нервы не те, и. Так что это труд у хорошего психолога, он не у хорошего психолога, он не просто доро, это, не, не просто дорогие услуги, когда идут. Ой, это дорого. Дорого что? А тебе недорого жить так, как ты живешь? Сколько ты тратишь? здоровье нервы, лекарств. Недорого, нет? Вот. Ну это я отклонилась немножко. Поэтому возвращаемся к теме все-таки о уверенности в себе. Итак, гибкий элемент системы управляет системой. Если вы гибкий человек, вы научитесь договариваться с собой, понимаете, чего вы хотите, и научитесь договариваться с другими людьми. Если вы будете бороться с системой, вас выкинет, вас убьют, уничтожат. В семье, что обычно делают дети, когда их не понимают? Хлопают дверь и уходят. Они уходят, становятся людьми, когда их там давят да, на их идентичность вот в подростковом периоде, в ботантном периоде. они уходят, хлопают дверью и становятся людьми, попадают в нормальное окружение и их поднимают. Ну, а другие попадают в криминальную какую-то систему. Но, опять же, это их выбор. И ты можешь, третий вариант, ты можешь создать свою систему. Создать свою систему, чтобы управлять систему, маленькую или большую, и уже под себя построить то, что ты хочешь. Есть такая притча, как система выталкивает человека. Вот система семьи. Когда я часто рассказываю, мне нравится эта пища, она говорит о том, что мы тоже животные, обезьяны, сидят в клетке и им приносят каждый день еду. И вот однажды принесли еду и положили не там, где обычно кладут, чтобы они кушали обезьяны, Положили где-то высоко. И нужно было туда далеко изловчиться, чтобы попасть, достать этот банан, который принесли бананы. И вся стая наблюдает наблюдают, а что же делать? Как туда допрыгнуть? Одна обезьяна излочилась, сообразила путь траектории полета своего, сообразила и прыгнула туда. И достала этот банан. Все остальные обезьяны что сделали? Как вы думаете? Накинулись на нее. Потому что она вышла за пределы системы. Они привыкли жить. Вот что им принесут. Понимаете? Принесут. По колокольчику заземили, Дверь открыли, принесли. А это решило быть сообразить. Поэтому э, к чему я это все? Гибкий элемент системы. И он хочет в этой жизни что-то изменить, потому что он человек. И род в этом случае может помогать, а может вас и вас уничтожить. Поэтому договаривайтесь, если не получается договаривать, отказайте. Потому что передаете по наследству дальше. Вот это состояние и состояние жертвы, если у вас даже и нет детей, то вы все равно передадите другими, по-другому, через состояние, через эмоции даже передаете по ДНК свою жертвенность и свою а, тудораболепию. Что еще нужно делать этой девушке для того, чтобы реализовать себя? А Вовремя нужно ставить большие цели, Видеть чуть дальше своего носа. Понимать, что в жизни есть препятствия, а не то, как мы живем. Вот живем, пока вот нас петух жареный в одно место не плюнет. А вот тут плюнуло, и те, кто думал, заботился о себе, они сейчас еще более-менее. А те, кто жили одним днем, сейчас уже проблемы, наверное, и с деньгами, и, и, и с, с, там, с другими какими-то моментами, я так полагаю. Потому что работы нет, и денег, естественно, нет. Правда? продумывать вот, будущее, перспективы продумывать и конечно, что была большая амбициозная цель с понятием миссии. Понятие миссии для многих сегодня это, это целая такая прям такая э, такая прям таинственная тема, много тренингов даже на этот счет все намного проще ответьте на вопрос для чего вы живете и что будет, когда подойдет момент и вам нужно будет уходить вы оставите после себя даже если вы посидите подумаете над этим вопросом многих будут такие инсайты ну а теперь делаем практику Готовы? конечно жду что вы напишите готовы кто готов делаем практику вижу ваши значки готовности если готовности нет значит практику не получаете практика называется на на восстановление личной силы. Конечно, нужно договариваться, конечно, нужно ставить цели, конечно, нужно возвращать свои внутренние ресурсы. А сейчас, для того, чтобы вы пошли после этого мастер-класса нашего эфира с полезностью, даю вам такую практику. Спасибо большое. Готовы, вижу. У вас в голове у каждого из вас есть в голове то, чего вы хотите, правда? Есть какая-то цель, есть какое-то большое желание, то, чего вы хотите. Вам сейчас нужно представить себе, что это у вас уже есть. Вот, вот это квантовая психология. Вот Дайте этому кванту зайти к вам и зафиксировать ваше желание. Вот представьте себе, что у вас это есть. Вы хотите там увеличить какие-то доходы, может быть, там, встречи своего любимого человека купить машину. Ну, мало ли у кого что есть. Вот представьте себе, что это у вас есть. Теперь, следующий момент. Зайдите, подойдите к своему шкафу, откройте его и увидите там одежду, в которой вы когда-то были успешны. Ну, например, возможно, вы э, получали какую-то награду. Возможно, вы в этой одежде получали тепло, открыли какой-то свой салон. В общем, получили какой-то приличный доход такой, где вы радовались. То есть такая намагниченная, такая одежда, вот вашим состоянием успеха, радости. Медленно, не спеша, оденьте эту одежду. Оденьте красивые туфли, оденьте красивую, в общем, оденьтесь так, как будто вы вот, вот уже состоялись. Это, это у вас есть сделайте осанку на миллион. Подтяните спинку и животик. Возьмите там, я не знаю, если вы женщина, сумочку, туфли, там, привезите себя в порядочек. Мужчинам тоже это это называется якорение состояния, которое вам поможет, будет намыкать бы, Потому всегда. Жизнь эта штука такая интересная, она закидывает минусы разные. Так вот, вошли в это состояние, оделись, обулись, одели классную одежду, которая у вас была уже в состоянии успехов. Если у кого нет такой одежды, значит, вам нужно представить такую одежду, купить ее и, в общем, с ней поработать, чтобы ваше состояние, через ваше вы ее тронули. Все, вы одели, одели. Вышли на улицу, на Невский проспект, на Крещатик, на бульвар Давыдова, где вы там живете, в каких своих городах, в поселках. И медленно находясь в состоянии вот такого кайфища, наблюдая за внешним миром, как бегут, идут, мельтешат люди в состоянии так называемого внешне ориентированного транса. Вы видите их? И в то же время вы их не видите. У вас как будто кино такое, знаете, не кино, беззвучное. Вы идете в этом состоянии уверенной походкой, вот как будто выключен звук, а вы идете. Зафиксируйте это состояние успеха, радости и удовольствия получения вот этого результата. Зафиксируйте состояние, вижу, слышу, ощущаю. Оставьте себе какой-то якорь, где-то тут себя ущипните, тут, тут, в общем, где вам нравится, когда вам понадобится войти в это состояние, вы себя так тын-тын, тын-тын и вернулись. Потренируйте это состояние несколько раз в течение дня и вы заметите, что вы, как собака Павлова, научитесь себя программировать те состояния, которые нам с вами нужны. Потому что нам, нами управляют, но мы сами можем управлять собой. Потому что у нас есть все для того, чтобы управлять собой, достигать то, чего мы хотим. Поэтому опрести вот такую уверенность и вечную силу, вы можете как будто находиться уже в том, находиться в том состоянии, как будто вы это имеете. Приучите себя так ходить. Приучите, приучите держать эту осанку на миллион. Улыбка до ушей. Состояние любви и уважения другим людям. И при этом сделайте такой ход, пока не закрыли на так называемую нашу вторую волну намордников. Пройдитесь. Зафиксируйте это состояние в социуме. И вам это, я думаю, понравится. Это обалденная вещь. Это практика из программы управления своими эмоциями. Эмоциональный интеллект. Насколько вам было полезно наш, Насколько был полезен сегодняшний эфир, поставьте, пожалуйста, единички до 10. Спасибо вам большое за смайлики, за поддержку. Пишите вопросы. Ссылочка на еще пару дней буду проводить эти консультации. Потом уменьшу количество, потому что ну, есть другие задачи. Поэтому ссылка и шапки профиля на бесплатную 10-минутную консультацию кому-то тоже, может быть, чем-то смогу разрыть, помочь, психолог, психотерапевт. Благопринимаю вам тоже большое спасибо. Facebook, Instagram, YouTube. Благодарю вас. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Заполняйте анкету и попадайте ко мне на бесплатную 30-минутную консультацию. Поддержка Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч. Была с вами на связи. Пока-пока. Я вас люблю.